Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Журмиров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы говорим с вами про главную ошибку в избавлении от невроза. И эта ошибка, она достаточно сложная, поэтому нам в первую очередь нужно с вами разобраться с темой невроза немножечко подробнее. Очень часто, когда ко мне обращаются, я задаю вопрос, как вы пытались избавиться от своего состояния? На что получаю очень, казалось бы, разные ответы, но их объединяет суть. Люди принимали препараты, пытались таким образом, но это не дало результат. Почему? Потому что препараты дают только временный эффект. Люди смотрели видео, читали книжки, но это не дало эффект. Люди ходили на массаж, занимались спортом, перестали пить кофе, перестали курить, но это тоже не дало эффект. Люди занимались психотерапией, ходили к психологу, но это тоже не дало эффекта. Почему же так? Вроде бы казалось, что мы живем в современное время, где проблема невроза должна иметь четкий пошаговый план решения, при этом представляется куча возможностей. Многие люди пишут в комментариях, про витамины, про э, там, дыхательные техники, что угодно. И очень много такой информации. Но когда вы начинаете ее применять, у них есть один главный недостаток. Поэтому я считаю, что вот эти методы, это и есть та самая ошибка избавления от невроза. Ошибка в том, чтобы использовать краткосрочные методы. Краткосрочные – это те, которые дают вам результат здесь и сейчас, но не дают его в будущем. То есть вы можете прямо сейчас принять таблетку успокоительную, и вы успокоитесь, на физическом уровне вы почувствуете себя комфортно. Но решит ли это вашу проблему с неврозом? Нет. Дело в том, что невроз – это проблема тревоги и негативных эмоций. Дело в том, что ваша тревога – Создает проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью. Создает ежедневные симптомы, которые у вас в теле возникают. Накопление тревоги на фоне стресса приводит вас к паническим атакам. Повышенная тревожность приводит к тому, что панические атаки провоцируются снова и снова. И получается, что ваша проблема с неврозом – это эмоциональная проблема. И никакую эмоциональную проблему мы не можем решить на физическом уровне долгосрочно. То есть... Как бы мы ни пытались работать со своим телом, что бы мы ни делали, вводили бы его в спортзал, принимали препараты, делали бы массаж, там, иглоукалывание, принимали бы какие нибудь витамины и БАДы, все равно наша эмоциональная сфера все равно всегда будет оказывать влияние на физическом уровне. И все, что мы можем сделать, это остановить их проявление. Но саму проблему мы убрать не можем. Поэтому я считаю главной ошибкой, это то, что вы не работаете со своей эмоциональной сферой. Вы делаете все, что угодно, но при этом не работаете со своими эмоциями. Потому что в основе невроза лежит ежедневная тревога. И получается, что если мы начинаем работать с эмоциональной сферой, это все тоже непросто. Потому что вы можете пойти к психологу и сказать, я хочу работать с эмоциями. И он начнет работать с вами со страхами. Но это может не избавить вас от невроза. Хотя это уже путь к избавлению. Потому что мы работаем консультациями. Если вы в раз в неделю приходите на консультацию к психологу, то получается, что вы час времени в неделю тратите на избавление от невроза. Это достаточно мало времени. И получается, что вам для этого придется тратить годы на избавление. Если же вы будете заниматься избавлением от невроза на ежедневной основе, то вы очень быстро сможете от него избавиться. Итак, когда мы говорим об ошибке, здесь мы должны понять, что есть многообразие способов, которые представлены в интернете по избавлению от невроза. Но есть всего один единственный, самый эффективный. И ваша ошибка в том, чтобы использовать все остальные Максимально неэффективные способы и игнорировать самый эффективный И сегодня я вам про него тоже расскажу, раз мы затронули эту тему Потому что ваша ошибка, она заключается в том, что вы не используете самый эффективный способ избавления от невроза Вы не работаете со своей эмоциональной сферой А многие еще совершают еще более грубую ошибку Это то, что вы не действуете Вы ждете, пока невроз пройдет сам Хотя это невозможно. Невроз сам никогда не пройдет. Он пройдет только в результате ваших правильных и эффективных действий. И поэтому эти действия мы сейчас с вами и характеризуем. В первую очередь нужно еще раз повторить, что невроз это проблема эмоциональной сферы, проблема с ежедневной тревогой. Ваша ежедневная тревога это ничто иное, как следствие того, что вы воспринимаете события в вашей жизни как опасные. На сегодняшний день вы накопили большое количество событий в вашей жизни, которые воспринимаете как опасные. Это определяет повышенный ваш уровень тревожности и приводит к ежедневной тревоге, симптомам проблем со сном, с аппетитом, с утомляемостью и паническим атакам. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно сосредоточиться на работе с ежедневной тревогой. И для этого мы будем использовать с вами самое эффективное направление – это когнитивно-поведенческая психотерапия. И если вы пытаетесь каким-то другим способом направления психотерапии, гештальт, психоанализ, добиться эффективности, то вы ее тоже получите, но с гораздо меньшей вероятностью. То есть, предположим, эффективность когнитивно-поведенческой психотерапии может достигать 90%, когда эффективность, допустим, психоанализа или гештальта может достигать 25%. То есть, стали бы вы в таком вопросе использовать методы, которые дают более низкую эффективность? Нет, надо использовать самое лучшее и лучшее в самом лучшем. Когда мы вот это все соединим, мы очень быстро ускорим процесс выхода из невроза. Значит, мы работаем с вашей ежедневной тревогой. Мы работаем с вашим восприятием тревожных событий. Нужно работать в рамках когнитивно-поведенческой психотерапии, которая наиболее эффективна в лечении тревожно-фобических расстройств. Нужно работать на ежедневной основе. Каждый день нужно фиксировать и разбирать все возникающие тревожные события, менять к ним восприятие с помощью технологий и методов когнитивно-поведенческой психотерапии. Вот ошибка теперь заключается в том, что вы начинаете делать все, что угодно, кроме того, что я сейчас сказал. И вот, если вы представьте вот себе такое вот звездное небо, да. И вот есть вот эта большая медведица там, или как она называется, Меркурий, звезда. Большая звезда, красивая, яркая звезда. И вот решение лежит именно там. А вы пытаетесь использовать все остальные звезды на небосводе, чтобы решить свою проблему. Любое попадание мимо это просто трата времени ваших ресурсов и сил И вот даже это видео сколько бы раз я не повторял о том, что вам нужно делать, вы все равно можете сейчас продолжить читать книги, смотреть видео, э, искать препараты, принимать препараты. но вы должны для себя четко понять, что все эти действия бесполезны, они не дадут вам избавления от невроза и все что вы слышите от других людей, что человек избавился от каких-то своих проблем с помощью обливания холодной водой, вы должны понять, что он избавился только на данный момент. Он снял таким образом свое обостренное состояние. Но его тревожность продолжит расти. И спустя время на фоне стресса у него снова возникнут эти проблемы. Но он уже не напишет ничего в комментариях, он не напишет ничего на форуме. Он просто будет снова искать решение, потому что поймет, что его предыдущее решение уже не работает. Он снова попытается обливаться холодной водой, но теперь это не сработает. И так он будет пробовать снова и снова. И на каких-то этапах, когда ему стало полегче, он будет писать, вот я избавился. Хотя на самом деле он даже не понимает, из-за чего он избавился. И эта проблема будет снова и снова возвращаться. Поэтому, когда вы видите в интернете, где человек пишет, что он избавился от невроза каким-то чудным, простым способом, то это просто может быть его эмоциональное состояние, воодушевление, на фоне небольших результатов, которые может пройти. Вы же не знаете, что дальше с этим человеком. А его уровень тревожности продолжает расти, и он снова столкнется с этим неврозом. Просто в более тяжелой форме, и уже когда ему не помогут те вещи, которые помогали ранее. Поэтому, если мы говорим о главной ошибке, это в том, что 99% ваших действий направлены на неверное направление решения проблемы невроза. Потому что если вы не понимаете невроз, вы не сможете его решить. Но давайте мы с вами сейчас напоследок еще раз подытожим, что я имею в виду, потому что мне очень важно, чтобы вы все это поняли. Невроз – это проблема эмоциональная, потому что связана с ежедневной тревогой. Ваша ежедневная тревога связана с восприятием событий как опасных. Количество таких событий формирует ваш повышенный уровень тревожности и приводит к симптомам к проблемам с основным аппетитом, утомляемостью и к паническим атакам. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно использовать методы и техники когнитивно-поведенческой психотерапии, работать не раз в неделю, а на ежедневной основе, и фиксировать, и разбирать, то есть менять ваше восприятие к тревожным событиям на ежедневной основе. И таким образом вы сокращаете количество тревожных событий, снижаете свой уровень тревожности. Это то что является ключевым, наиболее эффективным решением проблемы тревожно-фобических расстройств, проблемы вашего, в том числе невроза. Если даже после этого видео вы продолжите искать решение на физическом уровне или делать какую-то ерунду, вы просто будете палить свое время и все дольше находиться в этом состоянии. Поэтому решать в любом случае вам. А тех, кто досмотрел это видео до конца, я прошу написать свои выводы, которые вы сделали после просмотра этого видео в комментариях. Для меня это очень важно. Спасибо большое, что досмотрели. Будем на связи. Всем пока.